together who? after all the shit they've been through who your butt cheeks <laughs> <laughs> hey you're gonna wake the others What did you just say? Everyone in this car has been inside of you at one point or another. <laughs> <God>. <laughs> Юра, бомешный, Все, Юра, пошли, знай. я сейчас обасую. Пиздец. Блядь, пожарил пельмешки, блядь, с яичницей, с лучком с помидоркой. И что вы думаете, майонеза не будет, сука. Ну, Uh, excuse me, sir. то печку топит жестко. Не? По-моему, прям очень жестко печку топит. <с -2> <с -2> Хуй знает чем? Ракетным топливом. Вот все жалуются. Это хуво, Торинг хуво. А я купил себе собаку и назвал ее Заебись. Домой приходишь, а там Заебись тебя ждет. хе хе Бля, хи хи Смешно, да? Блять, я бы нахуй, что с вами? Смотрите, да, со мной все нормально, просто я немножечко шалю.. А -а -а. Я бы, сыграл, я бы сыграл тебя на гитаре, кружит голову, бесконечный аромат, нет поводу... Внимание! Полиция предупреждает. Pozor, policie varuje, je to, je to. ЧТО ТАКОЕ? Что, что, что, что, что? let's get it. Let's get to this money, let's get to these digits. Okay, diamond sprite pretty. Look what my Hollister hold did you think we в комментариях многие спрашивали, что это, и на самом деле этому есть простое научное объяснение. Это венам. Смотрите, как можно объебать голубя. Я съел семечку изнутри. Пусто. Я ее закрыл. И вот он, дебил. На. Лох еба. Пиздец. Вчера потратил 4 косаря на мегаящики в Бравл Старс. И угадайте, кто у меня выпал, блядь. Мать! С девятого это жа нахуй. Я ударил женщину впервые в жизни. И это весело. Ты злубоб? Пойди себя нахуй, потрогай нахуй, нахуй ты меня трогаешь. <музыка> Блять, паны в Не факт Не фарта. А какова обзорность, товарищи? Да через такие стекла б чуть не въебается. Вот такое очко стало. Григорий живет в будке. Пришлось выгнать из нее соседскую собаку. Все хорошо? Ты уверен? Да не благодари. Просто поставь лайк. Форис. Mm -hmm. рот, я все, блядь, мог ожидать. Что-то Что под шоу, под стулом шипело. Нет, но, блядь, не это, нахуй. <laughs> ты чё, ебанутый, Вась? Что ты тут делаешь, блядь? Пора, не пора, идут пора. Коробки за головой, на выход! Вот я есть, а, а вот меня нет. Э, куда? Yes, we... Куда мы лезем? Куда? И вообще, знаете что? Пока не доказано, не ебет что сказано. А можно мне другого адвоката? Севастополя по дворовому футболу получим это Хитрый, вы понимаете, насколько люди в России русские, что камень, чтобы подпереть дверь, пропилили и пустили на трос. Как звали вашу первую любовь и почему вы любили этого человека? О, первую любовь звали у меня Камара. А любил ее с самого детства, ну, пока учились вместе в школы и потом только ее в конце. Нашел опять. Нескромный вопрос. Вы сейчас вместе? Или... Да. 45 лет. Прекрасно. 45 лет я вместе, да. А как вас зовут? Владимир. Владимир. Спасибо вам большое, что да, рассказали. Пожалуйста.